Всем привет! Нам очень понравилась сюжетная линейка Охомы про лабиринт смерти, поэтому мы решили выбрать самые сильные танки. И сейчас вы увидите топ-5 танков из лабиринта смерти по версии Ландау. По логике самый сильный танк это Ратте, потому что он всех победил благодаря своему уму и хитрости, но мы специально его не включаем в топ, ведь он уже покинул лабиринт смерти. Поэтому давайте разберемся с оставшимися жителями лабиринта. И открывает нашу пятерку зажигалка. Танк обладает способностью огненный выстрел и по версии обладает силой 7 из 10. У зажигалки есть два огнемета, а также лазер. Благодаря огнеметам он может с легкостью расплавить броню противника. Но минус этого, то что нужно подъезжать к противнику ближе. Но так как зажигалка все таки не самый бронированный танк, мощный выстрел врага может оказаться для нее смертельным. Поэтому зажигалка занимает в нашем топе пятую строчку. На четвертом месте нашего топа располагается Холодок. Танк похожий на ледяного викинга. У Холодка две пушки, а еще есть ледомет, который может создавать стену и замораживать противника. Кроме того, танк отлично управляет своей стихией, создает ледяные шипы, которые даже могут полностью проткнуть врага. А еще у Холодка ледяное дыхание, совсем как у жвачки Орбит. Но, как понятно из его способностей, есть сила, которая может ему противостоять. И это, конечно, огонь. Зажигалка мог бы посоперничать с холодком, но холодок занимает в нашем топе строчку выше, потому что он опаснее для большего количества танков, чем зажигалка. Может когда-нибудь мы увидим бой холодка и зажигалки, и тогда точно выясним, кто из них сильнее. Третье место. Безликий. Танк, который реально словно родился в аду, похоже на чудовище Франкенштейна с закрытыми глазами. У Безликова всего одна пушка, но зато какая. Она спрятана у него во рту и полностью защищена от ударов соперника. А урон пушки зависит от уровня открытия глаз Безликова и может снести все на своем пути. Кроме этого, у танка просто супер крепкая броня, которую не пробить обычными снарядами. Безлики создает силовое поле, которое также защищает его от ударов врага. В общем, это очень сильный танк, но он занимает третье место, потому что в нашем топе есть танки еще круче. На втором месте по нашей версии располагается Палач. Да-да, все верно, вы не ослышались, но как же так, Ландау, скороте вы. Ведь у палача сила 11 из 10, и он фактически босс лабиринта смерти. Мы согласны, это очень сильный танк. Его корпус закрывает мощный многослойный щит. Для атаки, кроме основной пушки, у него есть вторая, а сверху лазер, наносящий дополнительный урон. Внутри палача есть особая энергия, которая и делает его танком высокого уровня. Эта сила создает энергетическое поле, которое концентрируется и невероятно усиливает выстрел. Но именно тут и кроется ахиллесовая пята палача. Как вы могли заметить, в центре корпуса у танка есть небольшое окошко, защищенное лишь двумя цепями, через которое видно, как внутри палача пульсирует энергия. Это окошко, как мы видели по бою с Ратте, вполне реально разбить, из-за чего энергия внутри палача взорвется и уничтожит его. Поэтому палач немного не добрался до первого места. А на первое место приполз Мимик, слайм, который в своей настоящей форме совсем не похож на танк. Мимик может легко маскироваться под окружающую среду и даже становиться невидимым, что дает ему преимущество для засады, чтобы напасть первым. Мимику не нужен щит, ведь благодаря своей слизиобразной форме тела, он с легкостью пропускает вражеские снаряды через себя. Конечно, основная способность Мимика это точь-точь копировать противника, не только его внешний вид, но и силы. Поэтому сражение с Мимиком похоже на бой с тенью, но если уже вражеский танк выстрелил, то Мимик может легко уклониться от удара, телепортировавшись и поменявшись местами со своим противником. Мы считаем, что у Мимика нет слабых мест, победить его можно только хитростью, ну или положившись на удачу, что и сделал Ратте. А вы согласны с нашим топом? Пишите в комментариях, какой по вашему мнению должен быть топ 5 танков из лабиринта смерти? Если вам понравился ролик такого формата и вы хотите больше топов, то ставьте лайки и пишите в комментариях, хотели бы вы видеть больше топов. Всем пока.